Всем привет! С вами снова я, Ирина Быстрова. Сегодня мы будем делать вот такую хризантему. У меня это заколка. Это может быть хризантема на ножке для букета. В общем, мы делаем хризантему. Куда ее применить, вы найдете сами. Что нам понадобится? Фомиран трех цветов. Светло-желтый для лепестков. Темно-желтый для серединки и оливкового цвета для листиков и чешелистика. у вас вы найдете трафареты шаблончики для вырезания под видео что еще нам понадобится клей я буду пользоваться космофеном можно использовать пистолетный клей естественно ножницы возможно зубочистка конечно же утюг прежде всего нужно вырезать детали из темно-желтого мы вырезаем полосочку шириной 2 сантиметра, длиной 10 сантиметров. Это будет у нас серединка. Ее нужно будет разрезать на такую бахрому, сделать толщиной где-то 3-4 миллиметра. Не очень мелкую, не очень крупную. И закруглить кончики. До краев не дорезаем 3-4 миллиметра. Такая заготовочка у нас получается. Я вырезала два листика. И один чешелистик такую, ромашечку. Она у нас будет снизу вот здесь. Так, и из светло-желтого фоамирана мы вырезаем листики, лепесточки. По количеству не могу вас ориентировать. Я вырезала, чем больше, тем лучше. Ну, я брала полоску, скорее всего. Как раз полоски фоамирана. Вот смотрите, у меня тут. Каждого размера, у нас лепестки 6 размеров, вот я просто разложила их, чтобы не перепутать, да? Какие-то у меня уже сформированы, какие-то. Я не считала, сколько лепестков я буду использовать, но если останется, что-то пойдет на другой цветок. Работы предстоит достаточно много по вырезанию и по формированию лепестков. Работа кропотливая, поэтому запаситесь терпением. Я вырезала лепестки макетным ножом. Так мне удобнее было. Могу вам показать. Вот, например, основанием, там, где у меня сплошной ровный срез, кладу. И просто как, то же самое, что вы делаете движение зубочисткой для того, чтобы обвести, да. Но при этом мы уже врезаем. То есть получается мы экономим время. Я пробовала делать по-другому хризантему, когда э, просто берется полоска, да, надрезается, там скручивается. Ну, в общем не понравилось мне так так получается более более реалистично в общем все лепесточки готовьте и потом мы будем все это формировать и собирать цветочек что нам нужно для того чтобы сформировать после того как вы вырезали включаем утюг и я покажу как сформировать сами лепесточки. Итак. Утюг нагрелся, берем за основание наш лепесточек, нагреваем его и теперь берем, складываем за хвостик пополам и тянем его, растягиваем и потом перехватываю его чуть подальше и тоже растягиваю. Он закругляется, становится такой игольчатый, видите, сворачивается еще раз та сторона которая смотрит на утюг она уже скручивается мы просто продолжаем вот этот ее процесс тянем и подкручиваем соответственно лепесточки у нас вытягиваются они становятся больше чем тот размер который мы вырезали Важно вот в самом начале именно серединку сложить, и тогда лепесточек будет ровненький. Вот так. Так мы готовим все наши лепестки, все размеры. Лучше, конечно, их отдельно складывать в кучки, каждый размер свою кучку. Так, с лепестками разобрались. Берем нашу полосочку, которую мы подготовили бахрому эту, где у нас Нужно взять что-нибудь или зубочистку, что-нибудь такое. Берем, прикладываем, нагреваем, хорошенечко В принципе, вся сразу помещается. Вот видите, она насогнулась в одну сторону. В принципе, на данном этапе но можно еще немножечко истончить их вот так перетереть чуть-чуть такой получается беспорядок творческий Ну, в принципе пока все потом мы будем уже собирать и доработаем нашу детальку все это у нас деталька тоже готова что мы делаем с височками Чешелистик мы просто свернем и немножечко перетрем, чтобы он был не такой ровный, гладкий, более тоненький. Вот так. В таком виде оставляем листочки предварительно можно не тонировать можно затонировать берем влажную салфетку и светло-зеленый пастельный мелок и тонируем нашу наш листочек более такой зелененький цвет и потом можно придать фактуру листочку если у вас есть молд то можно использовать молд если нет не беда можно зубочисткой прорисовать жилки добавить каких-то желтых пятен на листике немножечко красноватых тут нет никаких ограничений вот так. и теперь у меня есть мод. Наш листочек и быстренько прикладываем к молду, но поскольку листок у нас все-таки такой как бы из трех частей состоит, я буду каждую часть прикладывать отдельно. Вот этот хвостик. Не очень, конечно, заметно, наверное. Можно второй листочек прорисовать зубочисткой. Обычно зубочисткой более такие получаются видимые следы. Итак, можно приступить к сборке нашего цветка я взяла герберную проволоку все-таки я наверное сделаю листок на ножке но это не должно вас отвлекать от самого процесса ваш цветок будет таким каким вы хотите его видеть это может быть брошка заколка в общем нам нужно скрутить вот эту нашу ленточку видите они у нас а, не совсем ровные загнутые вот внутрь э, вот этот загиб должен закручиваться внутрь то есть мы будем закручивать нашу ленту и они будут смотреть все те зубчики внутрь естественно нам понадобится клей если вы не на ножке можете зубочистку туда вкрутить а потом ее просто отрезать первое время она будет вам подспорьем просто склеиваем серединка готова Берем нашу серединку и э, лепесточками внутрь будем вклеивать немножечко не с самого краешка, а немножко, э, чтобы они отходили от нашей серединки. Просто макаю краешек лепесточка, вклеить и подклеиваю. Просто сплошным. Рядом следите за тем, как выглядят ваши лепесточки. Придавайте ту форму, которую вы хотите видеть. Более закрытый, более открытый бутон. От размера серединки будет зависеть, ну, собственно, толщина вашего всего цветка. Вот такими нехитрыми действиями мы продолжаем, когда первый ряд закончился, второй ряд мы уже между предыдущими лепестками приклеиваем следующий ряд лепестков, чтобы они перекрывали их, все равно какие-то лепесточки получаются побольше, потому что мы их вытягивали кто-то вытянулся больше, кто-то меньше. Поэтому сначала выбираю самые маленькие, и потом по нарастающим. Я приклеила три ряда лепестков первого размера оставшиеся лепестки убираю обратно и беру лепесточки второго размера продолжаю теперь с ними пока вот такой у нас получается цветочек продолжаем теперь с чуть большим лепестками лепестками Я закончила с лепестками номер два и теперь буду приклеивать лепестки номер 3 видите уже какой цветочек в принципе он для бутончика вполне уже сойдет если это будет какая-то веточка например хризанты не может могут быть естественно разные цветочки побольше поменьше раскрытые полузакрытые в принципе Дальше вы уже самостоятельно без моей помощи можете собрать оставшийся цветок. Вот примерно еще 2-3 ряда я сделала лепестками номер три Теперь надо проследить, чтобы у нас потихонечку раскрывалось, чтобы они не выше у нас росли, а как бы оставаясь на одном уровне раскрывался наш цветок. Я беру лепестки номер 4 и продолжаю работать с ними. Но опять же по форме вы уже ориентируетесь на то, что вам больше нравится форма цветка и степень его раскрытости. Степень раскрытости можно регулировать, смотря куда. Если мы будем следующие лепестки спускать, приклеивать чуть ниже предыдущих, то у нас будет цветочек закрытый более если мы сейчас начнем уже спускаться ближе к нашей проволоки видите уже расстояние на котором приклеился следующий лепесток он она увеличивается лепесток будет отодвигаться от бутона поэтому регулируя таким образом мы уже 4 5 6 я буду раскрывать цветок Ну и следить чтобы очередной ряд лепестков был не ниже предыдущего ряда чтобы они примерно на одном и том же уровне можно чуть чуть повыше но чтобы они отодвигались и раскрывали наш цветок я все еще приклеиваю лепестки номер четыре но поскольку это уже я, честно говоря, сбилась со счету какой-то ряд, потому что за рядами достаточно тяжело тут следить. Все одинаковое. Но смысл в том, что в начале четвертый номер мы с вами приклеивали выше предыдущих. да? Вот здесь мы ориентировались, чтобы мы лепестки приклеивать чуть выше, ближе к проволоке. По мере увеличения числа рядов, вот этих номер 4, я начинаю постепенно спускаться. Потому что они у нас одинаковой длины. Если мы все еще будем приклеивать их выше, чем предыдущие, у нас получится такой шарик, скорее всего. Нам этого не нужно, поэтому следующие четверки я приклеиваю ниже, чем предыдущие четверки. То есть у нас краешки вот эти вот вот с этой стороны ориентируйтесь, чтобы у вас было примерно на одном уровне. Номер 4 у меня ушло больше, чем предыдущих всех номеров. Но это вот чисто интуитивно, тут посчитать нереально и скорее всего смысла никакого не будет иметь. Потому что я скажу сколько я приклеила этих лепестков. Тут нужно смотреть как раскрывается ваш цветок, как он себя ведет, потому что все равно у каждой получится что-то свое. Вот такой цветочек может быть для кого-то это будет уже и достаточным я продолжаю беру лепестки номер 5 и теперь буду уже их сориентироваться по длине ну, примерно на том же уровне то есть не сильно выше если я сильно выше приклею видите она у меня будет ниже то есть ориентируемся вот на эти размеры. Теперь я перешла к последнему размеру лепестков. Лепестки номер 6. Вот тут уже получается какая хризантемка. Ну тут, честно говоря, жалеть лепестков нельзя, потому что... Если хотите красивый реалистичный цветок, то не жалеете времени, сил и лепестков. Чем больше, ну, нельзя так сказать, конечно, чем больше, тем лучше. Но тут трудно переборщить. Тут легче, наверное, не доделать. Продолжаем последним рядом и потом будем уже я закончила приклеивать лепестки получился у меня вот такой цветок достаточно большой как вы понимаете с обратной стороны у нас такое небольшое углубление и достаточно такой тяжеленький ну как тяжеленький много у нас конечно приклеено лепестков у меня по крайней мере в общем надо заполнить вот эту воронку я возьму для этих целей салфеточку. Это, если взять трехсловные салфетки, вот верхний слой я взяла для декупажа, у меня остались два слоя. Я их не выбросила, я их складываю, и они мне сейчас пригодятся. Можно их разделить, они все равно потом разделятся. И берем какой-то отрезочек, будем из него при помощи клея ПВА намажу сначала саму поверхность. И немножко можно смазать нашу салфетку, чтобы она стала более мягкой. внутрь трамбовываем в принципе этого количества и достаточно нужно дать засохнуть всему этому чтобы можно было продолжать дальше работать очень плотно не обязательно набивать нам нужно просто заполнить и закрепить наш бутон точно так же можно и влажную э, и салфетку и туалетную бумагу и влажную это ватный диск можно еще чуть-чуть клея добавить можно конечно фоамираном туда закрутить ну как-то то экономить надо материал ну, вот пока так когда у нас все высохнет нам останется только приклеить а, вот эту часть шелистик следите чтобы у вас вот этот кружок закрывал все неровности. Если тот кружок, который вы найдете в шаблоне, будет мал, значит вырежите себе побольше. Вот, закрываем здесь. И уже потом, если вы делаете заколку, то вам остается только приклеить, допустим, листочек или два листочка и сверху приклеить уже заготовочку для заколки броши или что вы там себе придумали я на этом э, заканчиваю я не буду делать вторую заколку она мне ни к чему вот я наверное сделаю себе цветок для букета может быть сниму по этому поводу еще продолжение этого видео ну, а у вас получилась, я надеюсь, замечательная хризантема. С чем я вас и поздравляю. До встречи на моем канале.